Мне представилась возможность работать с одной интересной конфигурацией программы 1С и хочу сделать ее краткий обзор. Конфигурация это называется... Заходим в меню. О программе. И конфигурация называется 1С. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСН, ЖСК. Ну, ЖСК это такие старые названия, сейчас... Называется ТСН, товарищество собственников недвижимости. Также в этой конфигурации можно вести и садовые некоммерческие партнерства, или тоже новое название ДНП дачные некоммерческие партнерства. Хотя я знаю, что для них есть отдельная конфигурация, но вот поработав с этой конфигурацией, я понимаю, что садовое товарищество здесь можно вести очень легко и удобно. Теперь посмотрим по тому, что здесь есть. Самое интересное то, что здесь основная бухгалтерская программа, все, весь ее функционал он сохранен. То есть здесь можно начислять зарплату, сдавать отчеты, вот они отчеты регламентированные, все, все как в бухгалтерии. То есть это полностью бухгалтерия 1С. вот они все отчеты. И к ней дописан блок для учета, для специального учета. И вот этот блок здесь вот в главном меню начинается после пункта администрирования. Вот пункт администрирования – это все еще бухгалтерские настройки. И дальше пошел спецучет, объекты учета, управление лицевыми счетами, начисление услуг. Это именно услуг по ЖКХ. Приборы учета, паспортный стол, годы скидки, работа с должниками и так далее. И это все, вот этот блок, он даже практически, чуть ли не больше, но такого же объема, как и основной блок бухгалтерии. Поэтому здесь очень удобно и комфортно работать. И давайте пройдемся по спецблоку, что здесь есть. Первое и основное ⁇ это объекты учета. Объекты учета это здание, сооружение. В нашем случае это четыре дома. Здесь вносятся дома с адресами, с номерами квартир. Так, это помечено удаление, надо его удалить. То есть самое первое, с чего нужно начинать работу, это создавать жилые дома. Дальше. Дальше в меню идет управление лицевыми счетами. К каждой квартире привязан лицевой счет. Здесь есть автоматическое открытие лицевых счетов, чтобы не делать вручную каждой квартире свой счет. Здесь запускается специальный помощник и создаются лицевые счета на автомате. То есть выбирается жилой дом и запускается помощник. И программа быстренько-быстренько в течение не знаю, минуты создает лицевые счета к конкретному дому. Если зайдем в справочник лицевые счета, естественно, они у нас уже давно созданы. Разворачиваем. Ну, вот тут уже есть какие-то начисления, да, тут уже идет какой-то отчет по конкретному дому. Вот, начисленные услуги, карточка расчетов. То есть здесь у нас уже, это мы выбрали конкретную, конкретный лицевой счет, то есть конкретную квартиру. Это по ней уже у нас идут показания, которые уже были внесены. То есть справочник лицевых счетов. Дальше. Ну, управление жильцами, это когда вы что-то меняете по жильцам, меняйте изменения лицевого счета, делаете закрытие лицевого счета, открытие нового лицевого счета. В общем-то, этим мы пока всем не пользуемся, но отчетами уже, конечно, пользуемся. Дальше важное – услуги, начисление услуг. Сначала создаются сами услуги, которые у вас существуют. У нас, например, достаточно все просто. У нас всего две услуги – это фонд ТСН который рассчитывается, вот тариф у нас, скажем, 130 рублей за квадратный метр, рассчитывается от квадратуры квартиры, то есть умножается на количество квадратных метров квартиры. Соответственно, данные все по квартире забиваются в справочнике здания сооружения, которое я показывала ранее. И у нас дальше есть электроэнергия по показанию счетчика. Причем у нас, смотрите, так дифференцированно получилось. У нас вот один дом, например, одни, одни тарифы, а в других домах, вот видите, другой тариф. Ну вот у нас так сложилось. Сейчас мы как бы понижаем тариф и будут, будет у нас общий тариф на все четыре дома. Но это пока в процессе работы, а пока можно дифференцированно учитывать, что в разных домах разные тарифы. Причем здесь видно старый там тариф, теперь виден новый тариф. То есть здесь создаются услуги. Если у вас появляется какая-то новая услуга, например, там плата за домофон или за антенну за телевизионную, вы просто в этом справочнике создаете услугу и даете ее как бы параметры. Ну вот, Например, начисление по показанию счетчика, если развернуть, здесь э, все подробно написано, что это услуга, там, ежемесячная, способ расчета по показанию счетчика, тарифы, вот они тарифы и так далее. Если это услуга по... Другая, другого плана То здесь тип услуги, обычная услуга Способ расчета по площади То есть здесь от площади рассчитывается Можно посмотреть, какие еще есть способы расчета Видите, здесь есть способ расчета по количеству жильцов По показанию счетчика ну, По показанию счетчика это понятно это, это электричество, горячая, холодная вода По нормам потребления можно задать фиксированное значение, то есть разные варианты. У нас вот эта услуга по площади начисляется. Далее в справочнике идет, что у нас. Значит, начисление услуг, это я показала. И вот сами услуги я показала, и здесь идет уже начисление услуг. Когда вот это все создано, созданы все справочники, созданы все услуги, которые нужны, которые нужно ежемесячно начислять, созданы вот эти все зависимости, от, от чего зависит начисление услуги, тогда мы начинаем ежемесячное начисление услуг. Вот здесь у меня уже происходит начисление услуг. И вот сейчас при вас хочу начислить услугу фонд ТСН, например, по дому. Какого здесь нет? То сейчас посмотрим создать. Значит, здесь выбираем э, тоже какой вариант. Или это на лицевые счета, или это по показаниям прибора учета. В данном случае это на лицевые счета. Так, сейчас верну выбираем дату, дата это как правило конец месяца, да, вот я сейчас на 31 марта начисляю, здесь время, ну вот у меня привычка такая ставит 23, 59, 59, вот в этом документе не обязательно, а по приборам учета обязательно, потому что там есть вот показания счетчика и он может быть времени если этот документ будет временем раньше, чем документ начисления услуг или позже временем, чем документ начисления услуг, то начисление не произойдет. То есть, что я хочу сказать, что время в программе очень важно. И дом услугу выбираем. Начало услугу выбираем. Фонд ТСН. И теперь объект, по какому там мне не было начислено здание, сооружение. 32А, по-моему, не было начислено. Сейчас я посмотрю начисление услуг. Так. 30 начислено, вот 31 марта я смотрю, по дому 30 начислено, 30А начислено, и 32 начислено. 30, 30А, 32. 32А выбрать. Заполнить. Произошло начисление. Провести, закрыть. Вот еще появилось одно начисление. И также производится начисление по второе начисление по каждому дому. Это по показаниям счетчиков. Так как у нас сейчас это идет разделение. Вот по дому там 32 я начислила. И остальные три дома другой тариф. Я опять же делаю начисление. Только здесь уже на э, начисление по показаниям приборов учета. 31 марта. Электроэнергия по показанию счетчика. Это вот это у меня здесь. И объект выбираю. Опять же, дом. Дом 30, предположим, заполнить. Все, рассчиталось, провести, произвести расчет ОДН. Это как бы рассчитывать средние показания. Идет специальный дополнительный расчет, индивидуальный объем по каждой квартире. Вот видите, еще добавилось несколько колонок. Это тоже делаем. Провести, закрыть. После того, как мы провели начисление, это же спецучет нам нужно сделать в бухгалтерском уже учете регламентированные операции. И здесь уже вот в этом спецучете есть специальное меню для регламентированных операций. Вот они здесь, отражение начислений в регламентированном учете. Я сейчас делать не буду за март, потому что там еще кое-что надо будет поправлять. Я просто покажу уже сделанные операции, Здесь каждый месяц я делаю два, две, два вида операции, потому что здесь нужно выбрать, за, что это за операция. Вот у меня одна операция электроэнергия, а вторая операция фонд. Вот такие вот проводки создаются. С счета 76 на счет 86. И вторая операция фонд СН. Здесь тоже создаются проводки. Также есть возможность распечатать или отправить жильцам платежные документы. В меню начисления услуг «Платежный документ» Здесь можно выбрать период, за который вы хотите сформировать платежный документ, и выбрать подбор объектов, например, по конкретному дому. Вот выберем какой-то конкретный дом. Например, дом 32. Выбрать 18 объектов по дому 32. И формируем отчет. Сформировать отчет. Сейчас сформируются платежные документы. Это все по одному дому. Ну, мне кажется, целесообразнее делать по одному дому, если у вас это не ТНП, а вот по домам. По одному дому. Здесь, смотрите, в квитанции все подробно расписано. У нас просто мало показаний. Ну, только два по показаниям приборов учета и фонд ТСН. Больше ничего нет. Но если будет что-то добавляться, соответственно, мы будем добавлять новые услуги. Здесь есть... QR-код. Я знаю, многие молодежь любят платить по QR-коду, это очень удобно. Также есть возможность отправить эти квитанции по e-mail. Ну, чтобы отправить их по e-mail, соответственно, в справочнике по квартирам нужно просто один раз будет внести e-mail адреса жильцов и, пожалуйста, сразу по одному дому в один клик отправляете жильцам квитанции. Также, если подключить специальный сервис, есть возможность того, что жильцы сами вам будут показания счетчиков отправлять в программу. Сервис этот мы еще пока не подключали, у нас пока не готовы к этому. Председатель фонда ТСН пока не готов к этому, но если, когда будет готов, то всего стоит 3000 рублей. Подключается этот сервис, жильцы себе закачивают на телефон специальную программу, заходят туда один раз в месяц, отправляют показания счетчиков, и все эти показания сюда автоматически приходят в программу и распределяются на их личные лицевые счета. Это все происходит в автоматическом режиме. Это просто, ну, просто настолько удобно и настолько будет облегчать работу и экономить время. Ну и также здесь масса всяких различных возможностей, различных отчетов. Вот здесь, если посмотреть по списку, да, много-много различных отчетов. Вот такая вот программа замечательная. Эту программу не обязательно покупать. Ее можно, например, в облаке взять в аренду. Я оставлю ссылочку на облачный сервис, в котором я работаю. Я о нем уже ранее говорила, у меня есть видео про этот облачный сервис. Вот в этом облачном сервисе я спросила, можно ли у них арендовать такую программу. Они сказали, да, есть такая возможность. И мы вместо обычной бухгалтерии просто взяли в аренду вот эту программу, где бухгалтерия плюс специальный вот учет в ТСМ. Цена стала чуть-чуть дороже аренды, чем если обычный бухгалтерии, но совсем не намного, вот прям несущественно. На этом все. Благодарю вас за внимание.